Команда «Подмосковье.РФ» объехала сотни отелей, чтобы составить самые подробные обзоры для вас. Передача «Тайный гость». Ваш гид в мире подмосковного отдыха. Всем привет, с вами Света Галахова, и мы прибыли в очередной отель Подмосковья, чтобы выяснить, что же здесь хорошо, а что, скажем так, ну, не очень. Мы сегодня «Тайные гости» «Авантель Клаб Истра». Ну что ж, начнем тайно отдыхать авантель Клопыстра расположен на берегу Истринского водохранилища в 56 километрах от Москвы. Ну вот мы и прибыли в авантель клопыстра Расчетное время в пути 1 час и 3 минуты от МХАДа. Вроде бы всего 56 километров, а ехали так долго. Все потому, что по пути была куча населенных пунктов, пришлось снижать скорость. Ну что, начинаем тайно отдыхать? Авантель Клопыстра располагает большой зеленой территорией, где-то 10 лесных гектаров. Между елями почти потерялись три жилых корпуса с говорящими названиями – лесной, прибрежный и тихий. Парковая зона и множество зеленых аллеек располагают к долгим неспешным прогулкам с томиком Чехова и фарфоровой чашкой английского чая. Говорят, где-то здесь спрятана скважина с минеральной водой. Доброжелательный ресепшн, который находится в отдельном здании возле въезда, заселил у нас в прибрежный корпус на третий этаж. Теперь придется все мое добро перейти туда. Надеюсь, там есть лифт. Прибрежный корпус основной в этом отеле. Здесь сосредоточен ресторан, ночной клуб, караоке, бильярд и сами номера. Еще два корпуса находятся где-то там в лесу. Лифтов в них нет, так что нам повезло гораздо больше. Длинный узкий коридор сплошь наполнен запахами еды. И даже яблочки на ковриках у номерков говорят о том, что где-то неподалеку можно подкрепиться. Но прежде нам нужно найти наш номер. О, а вот и он. Номер небольшой, но чистый и опрятный. Стиль, наверное, минимал. Кровать около метра в ширину. Есть столик со стулом. Небольшой, но современный телевизор показывает 24 канала. В номере также есть бесплатный Wi-Fi и мини-бар. А еще балкон с видом на парк. В ванной есть душ, туалет, фен и туалетные принадлежности. Интерьеры выполнены в светлых тонах. Ну вот и разместились. Теперь можно зачкиниться. Только вот со связью здесь какие-то проблемы. Тогда придется пока покушать. Кстати, здесь есть рум-сервис, но я лучше отправлюсь в ресторан, разведу, что я не Шведский стол, включенный в стоимость проживания, накрывают в ресторане «Атмосфера», что расположен в пристройке прибрежного корпуса. Соседям, проживающим в других корпусах, придется минут пять прогуляться, в хорошую погоду расстояние как раз для усвоения пищи. Но в дождь эта дорога может показаться вечностью. Но нам опять повезло. Оформление ресторана довольно скромное. Лаконичные интерьеры, столики в двух залах, ну и сама шведская линия. Помещение кондиционировано, а в хорошую погоду здесь открывается веранда. Таким образом можно кушать прямо на природе. Итак, сегодня на обед. Говядина отварная, хек, припущенный с овощами. Чехахбили. котлетки по-домашнему, жаркое из свинины, а еще борщ, куриный бульон, три салата на выбор и куча-куча выпечки. В целом качество еды очень даже на уровне. Есть небольшие претензии к борщу, зато подают свежие соки и целых 7 видов кофе. Особенно повару сегодня удалось били Мне даже кажется, что я наела пару лишних килограммов. Пора бы размяться, тем более, что на сайте заявлен целый wellness-центр с бассейном и специальным фитнес-залом. Прямо перед жилым корпусом расположена детская площадка. Довольно милое место. Пара горчик, спираликс, интересные качели. В общем, отлично. Зачет. Помимо детских площадок в Антеле есть целый детский клуб джунглей, час посещения которого входит в стоимость путевки. Это яркий комплекс развлечений с лабиринтом, сухим бассейном, кучей мультиков, игрушек и няней. Ну а в парке дет можно развлечь, взяв в прокате ролики, велики и прочий спорт-инвентарь. При этом Малышня-7 с Плюсом с удовольствием отправится проходить веревочную трассу Панда Парка. Фу. Попасть в Wellness-Center центр это целое испытание. Такое ощущение, что его просто забыли построить и потом не нашли лучшего места, чем здание за основной территорией отеля. По проекту здесь подразумевается еще пара новых корпусов. Вот их жителям повезет с акваблизостью больше. Ну а я уже занялась фитнесом по пути. Теперь надеюсь, что внутри меня ждет райское наслаждение и расслабление спа-центр, стоимость посещения которого входит в проживание, включает боулинг на 4 дорожки, игровую зону, бассейн, аквагорки, маленький бассейн, 20 тренажеров, две финских сауны. Массажи, обертывания и прочие спа-программы предоставляются по предварительному заказу за отдельную плату. Отправляться в аква в я советую всей семьей. Папа пускают тусуется в саунах. мамы отправляются на массажи, ну а детки устраивают виражи на горках. Ну и, наверное, самая главная достопримечательность в Антеле. То, ради чего многие как раз сюда и едут – это такое личное море в часе езды от Москвы – Истринское водохранилище. В хорошую погоду, я уверена, на пляже негде яблоко упасть. Но сегодня, мне кажется, немного прохладно, поэтому я выбрала водную прогулку. Еще одно важное направление отдыха – корпоративные мероприятия. Авантель заявляет, что здесь есть все для делового туризма и неформальных корпоративов. Я, конечно, пока не собираюсь на тренинг или что-то такое, но вдруг пригодится. Корпоративные гости проводят свои мероприятия в залах Конгресс-центра. Основная его часть расположена все в том же прибрежном корпусе. Здесь есть великолепный зал-трансформер, вместимостью до 450 человек. Таких залов-трансформеров в Подмосковье всего три штуки. Его стены то съезжаются, то разъезжаются, в зависимости от того, какую рассадку нужно сделать. Это позволяет любому заказчику удовлетворить свои потребности. Еще два зала для небольших мероприятий расположены в лесных корпусах. Это в соседних зданиях. Рядом с прибрежным корпусом есть волейбольная площадка. Справа от него огроменная поляна, которая так и называется «Поляна». Это многофункциональная площадка со специальным покрытием. Тут можно устроить тимбилдинг и вообще кучу всего, только падать на такое покрытие больновато. Рядом расположена новая веранда «Панорама» на 150 человек. Здесь же обустроена костровая площадка, если вы решили сжечь что-то большое. Неподалеку располагаются две бани с барбекю-площадкой и купелью. Если их объединить, можно устроить вечеринку с паром на 25 человек. По всему периметру отеля то здесь, то там можно встретить гриль-домики. А рядом с водой среди деревьев стоят рестораны «Маяк» и огромный парус, где можно устроить пиратскую вечеринку на 300 персон. Фу -фу. Еще одна старинная корпоративная забава – это расстрел босса с фейсбольным Площадка Антели с ее крупными перекрытиями и всяким другим антуражем позволяет провести войнушку до 200 человек. <связать> ну а устроить зрелищную пейнтбольную баталию с красящими гранатами и дымовыми шашками помогут наши партнеры – компания teambuilding.rf. Так что, если что, обращайтесь. Итак, наш недолгий отдых в Антели подошел к концу. За два недолгих дня мы успели – на отдыхаться, надышаться свежим воздухом, накупаться в спа-центре и даже немного поумнеть от одного вида конгресс-центра. Авантель это отличный выбор для отдыха на выходные или недельного путешествия с маленькими детьми. Красивая благоустроенная территория и правда позволяет забыть, что где-то рядом находится мегаполис. Набережная Истринского водохранилища наполняет бешеной энергетикой, а различные водные развлечения порадуют даже самых взыскательных клиентов. Из минусов отеля можно отметить довольно скромное убранство номеров и слишком большой разброс зданий. За два дня мы находили по территории без малого 4 километра. К счастью, у нас светило солнце, а вот в холод или дождь гостям можно только пособолезновать. В целом, авантель Клопыстра заработал свои четыре звезды и может гордиться качеством сервиса. Команда Подмосковья РФ рекомендует это место как для отдыха с детьми, так и для корпоративных мероприятий. Ну а нам пора отправляться отдыхать в новый отель Подмосковья, чтобы рассказывать об этом по секрету всему свету. До новых встреч!